Надеюсь видеть вас счастливыми, Не юной красотой красивыми, На шумных встречах молчаливыми, С детьми талантливо игривыми. Надеюсь ваши приключения, Пожары ваши и метелицы Не привели вас к заключению, Что ничего уж не изменится. Надеюсь видеть вас спокойными, перед болезнями и войнами, перед годами и разлуками, перед сомнениями и муками. Надеюсь, потому что верую, что наше время не кончается. И все, что с нами приключается, ведет нас на дорогу верную. Встречам разлуки увы суждены, печали ручей у янтарной сосны, Тем вовне смелым подернулись угли костра, Подвиг а -а -а -а. вот окончилось, все доставаться пора. где, в каких краях Встретишься со мною, милая моя Солнышко лесное, где, в каких краях Встретишься со мною Крылья сложили палатник, кончен полет Крылья расправил искатель, разлук самолет И потихонечку пятница дыра открыла. Вот уж действительно пропасть между нами легла <звёздные> Милая моя, солнышко весное Где, в каких краях Встретишься со мною, милая моя, Солнышко лесное, нет каких края. Встретишься со мною, не утешайте меня, мне слова не нужны. Мне подыскать отыскать тот ручей у янтарной сосны. Сквозь туман там космит кусочек огня Вдруг а -а -а -а. огня ожидают, представьте меня Милая моя, солнышко весное Где, в каких краях встретишься со мною, милая Песное, где, в каких краях Встретишься со мною